приветствую всех кто любит и смотрит канал таро елена дорогие друзья по многочисленным вашим просьбам сегодня у нас тема быть ли этим отношением я понимаю что меня смотрит как мужчины, так и женщины. Так что, дамы и господа, сегодня вы можете загадывать абсолютно спокойно, даже если вы не мужчина, а женщина, пришли ко мне в гости. Кстати, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Вплоть даже перед началом просмотра мне будет очень приятно с вами поздороваться и поприветствовать вас. Я всех вас, конечно же, очень люблю, чувствую и благодарю вас за обратную связь. Ну что ж, сегодня я сделаю три варианта быть этим отношением. Просматривать я буду чувственный план на бестселлеры нашего канала «Магия наслаждений Таро» и возьму кипер, так как это ситуации, которые мы будем с вами разбирать в каждом варианте. Насколько эти отношения глубоки, каких изменений ожидать, либо тут застой. То есть мы все это с вами посмотрим. Ну что ж, за окном у нас прекрасная погода. Началось лето. Я вас поздравляю с тем, что мы наконец-то дождались тепла. Прошу вас сконцентрироваться на вашем человеке, которого вы хотите здесь посмотреть, будь то мужчина, либо женщина. Ну, а я начинаю выкладывать, собственно, вариант. Вариант номер раз, вариант номер два, вариант номер три. Я буду выкладывать, конечно же, в результате просмотра, да, в результате расклада каждого из-под вариантов. То есть это будет намного позже происходить. И сейчас смотрим по синтификатору, да, выбираем. Какой из вариантов вы бы хотели посмотреть? Если вы давно на моем канале, мой подписчик, вы прекрасно знаете, что для развития своей интуиции э, было бы неплохо просмотреть несколько вариантов и понять, насколько вы интуитивно уже достаточно подкованы и можете э, безошибочно считывать ту или иную информацию для вас, да, находясь, так сказать, за экраном. Я думаю, этого времени уже хватило. Ну что ж, отодвигая остальные варианты чуть подальше. И начинаем традиционно с первого варианта. Ну что ж, быть этим отношением. Здесь королева чаши. Карты довольно откровенные, не буду, я думаю, все, кто знаком с этой колодой, прекрасно понимает. Я все, может быть, карты даже поднимать сейчас не буду, буду проговаривать. Да? Королева чаш означает, что если вы мужчина, то эти отношения вам даны для любви, для реализации своих эмоциональных чувств. Да? Вот, то есть для того, чтобы вы раскрыли свой любовный потенциал. Так как я традиционно делаю все-таки для мужской аудитории, я сейчас буду, ну, смотреть, насколько эти отношения, так как вы мужчина, насколько эти отношения для вас будут цены и что в итоге мы будем иметь, да, при правильной подаче, при правильном проявлении в жизни этого человека. Здесь идет король пентаклей, шестерка пентаклей и король чаш. Я могу сказать, что ваша женщина находится еще в каких-то отношениях. Есть такой момент здесь. Сейчас возьму кипер. Объясню шестерку пентаклей вам, что она означает. Здесь такой момент, что между вами есть недосказанность какая-то. Все-таки карта вашего свидания выходит. У вас есть огромное желание взаимодействовать но есть некий страх. Карта «Диспэр» по колоде «Кипер» говорит мне о том, что мужчина тоже... Здесь, скорее всего, четырехугольник загадали, да, молодые люди. Есть некий страх выйти из одних отношений, так как есть все-таки по королю Пентакли в колоде «Магия наслаждения». Здесь, я могу сказать, проигрывается энергия, что мужчина, который находился в каких-то серьезных отношениях довольно долго, он не испытывает там тех или иных эмоций, которые ему были бы необходимы. Поэтому Кипер как бы ярко это показывает по карте 32. И вот карта как подарок, любовь как подарок вам дана, король чаш. Следующее, как бы, ваше проявление в жизни – это в том, оно, чтобы вы умели делать правильный выбор, да, не, ну, не бояться рисковать, что ли, проживать свою жизнь здесь и сейчас. Быть ли этим отношением? А судьба ваша, она показывает на примере этих двух карт, да, которые выходят по кипер, что, как бы, Удача на вашей стороне, но ваши страхи не дают вам действовать. Да? Король чаш и королева чаш – это, в принципе, пара здесь выпадает здесь реально выпадают люди, которые любят друг друга. Если вы женщина, то мужчина, на которого вы сейчас смотрите, он действительно вас любит. И он бы хотел этого свидания, хотел бы воплощения своих идей, да, своих фантазий по этой карте. И здесь очень классная энергия. Кстати, наоборот, обороте карта месседж-письмо говорит о том, что вот-вот этот мужчина объявится. И как бы ситуация у вас из зависшего, да, такого состояния выйдет как бы из тени. Да, вот вы, как бы друг к другу, может быть, раскроетесь. В вот этом ваша шестерка Пентаклей. Здесь, шестерки пентаклей, а на колоде магии наслаждений. Здесь такой сюжет, что Женщина злится на мужчину, который пропал из ее вида, и она как бы ждет этого свидания, но оно никак не, никак не наступит в ее жизни, потому что есть или иные сдерживающие компоненты. У каждой пары это свои. Мы смотрим общий расклад, но в данном случае здесь очень хорошая. Вы сейчас находитесь в той стадии развития отношений, где и ваши визави, и вы хотели бы продолжение этого, можно сказать, банкета, да, если так образно. Ну что ж, давайте посмотрим, будут ли вам мешать третьи лица в отношениях, так как я здесь отчетливо вижу четырехугольник. Нет, вышла карта Туз-Чаш, ваша любовь. Причем шестерка чаш – это возврат в вашу любовь. Как я уже говорила, здесь отношения, которые уже набрали силу, это не стадия флирта, здесь уже, в принципе, любовь, здесь уже уровень погружения друг в друга. Именно поэтому выходит такая связочка. Ну что ж, здесь, я думаю, в первом же варианте настолько все четко с нами поговорили, высшие силы, да, через этот расклад, что... В принципе, не возникает сомнений, что вас ждет в будущем. Этим отношениям, конечно же, быть. Поздравляю тех, кто загадал первый вариант. Ну, кстати, наоборот, у нас «Семерка Жезлов говорит о том, что за любые отношения нужно бороться и, скорее всего, это всего лишь расклад да, для тех молодых людей, кто не совсем понимает, что такое Таро. Для того, чтобы отношения были, не только нужен расклад, нужно еще ваши действия друг к другу. Женщина к вам открыта, прекрасно настроена. Мужчина здесь любит женщину, поэтому по первому варианту здесь очень позитивное будущее. Ну что ж, смотрим второй вариант. Десятка жезлов. Десятка жезлов именно магии наслаждений. Очень непростая позиция этой энергии, да, вот что, что как бы между вами, да, это синтификатор не просто человека, в данном случае мы смотрим, а какая энергия пребывает между вами. Насколько вам друг с другом хорошо, насколько вы открыты друг другу. Здесь я могу сказать следующее. Десятка жезлов это тяжесть от того, что вы не вместе, но вместе вам тоже сложно. Почему сложно? Есть некая разница у вас в понимании, что такое чувство, что такое взаимодействие друг с другом. Это может быть не потому, что вы ну, какой-то такой человек, который не хотел бы этих отношений, да, скрывается или там неправильно считывает. А вполне возможно, что а, здесь энергия застоя, десяточка, понимаете, здесь энергия того, что в какой-то момент а, здесь могут быть пары не только те, которые а, взаимодействуют, но еще и те, которые на расстоянии и нет развития отношений. Здесь а, такой универсальный вариант того, что либо мы идем в новые отношения да, по десятке жезлов, что-то новое привносим либо в эти отношения, либо в другие, которыми вы сейчас не обладаете, да, допустим, но открывайте себя с новой стороны, либо мы прорабатываем старые свои ошибки и пытаемся по-новому взглянуть то, что между нами. Здесь вот такой более уроковый второй вариант – есть некая тяжесть. Рыцарь чаш выходит. Я могу сказать, мужчина очень хотел бы, хотел бы легкости вот этой легкости, знаете, вот свежести какого-то свежего проникновения, что ли. Вот не хотелось бы бутовухи, не хотел. Есть такая энергетика здесь, в этом варианте, что некий, знаете, некий уровень того, что эти отношения уже какой-то статики находится довольно-таки давно и и не туда и не сюда да? и бросите как бы, ну знаете, как чемодан без ручки, и бросить не хочется потому что ну, столько уже пережито, здесь скорее всего пары, которые давным-давно друг друга уже лисы зреют, да, проживают возможно вместе, потому что здесь наоборот десятка пентаклей говорит о том, что есть общее пространство в котором вы находитесь не обязательно вы законные супруги но некий какой-то за вами за вашими плечами некий срок давности существует этим отношением и вы сейчас смотрите а стоит ли их сохранять, стоит ли их развивать, потому что рыцарь чаш это прежде всего развитие вот некая свежая волна, которая да, я только что говорила. Поэтому мы сейчас посмотрим, а чего же ожидать, быть ли этим отношением действительно в новом русле, в котором вы себя хотели бы увидеть, да, найти. Рыцарь Жезлов. Выходят два рыцаря. Это говорит о том, что и вы, и ваша половинка, в данном случае ваша половинка, хотели бы чего-то нового. Это значит, что и ваша женщина, либо ваш мужчина задумывается уже об этом. И есть такой момент в этом десятка кубков да, что в основном меня здесь смотрят семейные пары, есть такой момент, что каждый из вас задумывается выйти из этих отношений, то есть найти другого партнера. здесь карты ну, как бы они показывают то, что происходит в вашем, очень тонком плане, подсознательном. То, что, возможно, вы сами себе боитесь сказать, потому что это очень сложно, это очень страшно признаться себе в таких мыслях. Но карта это считывает. Вот тяжесть. Одни десятки, рыцари, десятка чаш, десятка пентаклей, десятка жезлов. Знаете, такой пласт за вами всего, что вы вложились вот в это. Прошло много лет, вы вложились, и сейчас это Тяжело потерять, пойти в новое, не хочется, ну, как бы, не хочется чувствовать себя, ну, знаете, как с нуля начинать что-то. Есть такой момент, что чувство чувствами, но а, привязка между вами сумасшедшая. Именно поэтому и тяжесть вот этой первой карты, десятки жезлов, вроде бы между вами что-то есть, но этого недостаточно, чтобы почувствовать себя востребованным именно в чувственном плане. Мы сейчас смотрим чувственный ваш план. Здесь более сложная позиция мужчин, которые загадывают этот второй вариант. А если у вас другой партнер? Давайте посмотрим. Карта подвешенной. Я могу сказать, что это ваш вот духовный урок. Скорее всего, многие из вас э, находятся в двойственности то есть э, двойственности в каком смысле? карта подвешенная, это всегда карта добровольного такого, знаете, застоя, когда человек берет тайм-аут, время для того, чтобы подумать, что ему важнее. Новое, да, но приход нового или все-таки старое. Здесь вот такой момент, когда вы на перепутье. Здесь момент перепутья, да. Как для вашего партнера, повторяюсь, да, вот карта отшельник, старший аркан. Здесь два старших аркана выходят, мы говорим о вашем с сейчас на данный момент. Вы очень одинокие духовно, душевно. Есть момент разъединенности именно с человеком, с которым у вас сейчас, на которого вы смотрите. То есть вы загадали здесь партнера, с которым вы находитесь не в очень благоприятной эмоциональной обстановке. Да, вот. И для себя смотрите, а быть ли нам еще? не уже или скоро, а еще здесь вот такой контент, да, такая вот подоплека. Давайте смотреть. Королева мечей. Ну что ж, дорогих мужчин можно только пожалеть с этого варианта. Здесь женщина, ну так сказать, милость сменила на гнев, да если можно так обратную сторону этой фразы произнести. Здесь женщина включила меч, она не включила сердце, она не включила ласку, нежность, о которой когда-то вы мечтали, она у вас была, да? Здесь женщина включила какое-то орудие, которое ей не свойственно. Но я не буду говорить о том, что это глупо, за меня это сказал старший Аркан Дурак на обороте, да? Вы сами видите. Я считаю, что есть поступки, которые как бы, ну, знаете, люди совершают не обдумав. То есть здесь такой момент, что в какой-то момент произошла между вами ситуация, я сейчас посмотрю, кстати, на Кипер, ситуация, в которой вы почувствовали, что вас либо обманули, есть такая доля здесь, либо... Либо был раскол а, только потому, что не было совершено ожидаемого от вас действия, и а, женщина решила идти в новое. Скорее всего, это женский, женский поступок, потому что выходит женская энергия. А теперь я понимаю полностью фабулу расклада. Вы подвесились от того, что не ожидали такого не ожидали такого поступка, да. У каждой пары это будет свое. Невозможно сказать для всех одно и то же. Вы же прекрасно это понимаете. Это не личный расклад. Но в данном случае общая энергетика того, что вы не хотите больше доверять друг другу. Именно поэтому с вашей стороны выходит рыцарь-чаш, я хочу что-то другое. С ее стороны выходит рыцарь жезлов. Скорее всего, женщина довольно-таки давно пытается усидеть либо на двух стульях либо либо ищет этого рыцаря жезлов либо рыцарь жезлов уже в ее планах то есть у каждого здесь будет свой уровень но карта комьюнити карта того что она не с вами она она и здесь и там она ничья знаете вот когда человек не вкладывает больше в понятие мы а вкладывает понятие я вот я хочу, я действую, я иду, а что там после меня, хоть гром э, греми. Здесь такая позиция именно королевы мечей, к сожалению. Я не буду говорить личностно, да, я только считываю энергетику, которая пришла. Здесь как бы от, больше отчаяния, десятка жезлов, это отчаяние мужчины в сертификаторе этого варианта. От того, что я прошел большой путь, мне сложно... Но я подвесился, я и не хочу, не хочу терять эти отношения. И в то же время я одинок в них, и в то же время возле меня королева мечей. Она не королева кубков, она не королева пентаклей, она королева мечей. А зачем мне королева мечей? Я сам мужчина, зачем мне мужская энергетика? Ведь мечевая королева – это женщина с мужским, таким резким нутром, таким характером. Возможно, она стала такой, да, вот на обороте кипер. У меня выходит карта собственно вашего разъединения. К сожалению, здесь ситуативные да, карты, они показывают, что у многих здесь проиграются разводы, у многих проиграются какие-то, ну, не очень красивые действия, да, где люди начнут друг на друга... В общем, говорить... мечевость – это прежде всего мысли, резкие мысли, высказываться. Вот эта тяжесть от того, что вы не хотите принимать мнение человека, который, возможно, говорит вам то, что он хотел бы сказать себе, но высказывает через вас, потому что он не обладает в данном случае разумом. Старший аркан, шут дурак. Здесь вот такая ситуация к сожалению да не совсем радостная давайте посмотрим с чего ожидать быть ли отношением карта лаверс отношением каким <съем> вот я могу знаете что сказать есть у вас отношения вот карта опять подарок карта э, ваша доблесть есть у вас отношения Которые, которым вы когда-то не давали дорогу, она, они у вас есть глубоко в сердце. Доблестно храните их. Это все кипер. Он показывает, собственно, что вы человек очень любвеобильный, что вы нравитесь женщинам. Но есть такой момент у вас, что не совсем осознаете серьезно, что ли, этих отношений, когда заводите их. Вот здесь вот мужчина, по своей структуре отшельник, да, у него есть э, понимание того, что женщина – это определенная роль в его жизни, а мужчина – это совсем другое. То есть отделение да, мужской энергии от женской. И вот этот вот момент э, подсознания да, ваше, оно как бы кричит о том, что э, женщина не может быть равной мужчине. Вот, вот здесь, вот в этих картах, в этих Королевы мечей, я это явно услышала, что именно, что ваша женщина, которая сейчас с вами, она устала быть на вторых ролях после вас. Есть такой момент, что тяжело, тяжело было принять некоторые ваши, вот именно мужчины, да, некоторые ваши какие-то действия по отношению к ней. Она включила эту энергию, но есть другие женщины, которые для вас для вас являются как подарок, который у вас есть в сердце, да, вот они здесь запечатлены в этом треплете. И вы бы очень хотели бы, чтобы вот эта картинка картинка была не только вот в вашем подсознании, а чтобы вот и эта женщина, да, которая чем-то вот недовольна, как мы уже выяснили, она бы тоже доблестно вас ожидала, да, то, что вот есть у вас там где-то на стороне, я так понимаю. Я сейчас еще на Таро посмотрю, кто эта женщина, которую вы так серьезно оберегаете и в своем сердце не подпускаете. Но опять выходит карта шо дурак, что хотите выйти из этих отношений. Куда вы хотите выйти? Куда? В какую сторону? Видите, вы король жезлов человек, который не может без любви, без этой энергетики, без страсти, без какого-то бурного потока, который есть вот у вас конкретно. Ну, вы, я думаю, прекрасно знаете, о чем я сейчас говорю. И Пашу Пентакли, Паш Пентакли в чувственной колоде здесь, это Прежде всего, наслаждение эмоциональное женским свиданием. Да? У вас всегда есть э, на примете или там, не знаю, в записной книжке э, женщины, которыми вы бы хотели, вот видите, личностное свидание наоборот, сказать, хотели бы, э, когда вам не очень приятно, да, вот что-то в жизни не совсем получается, вы бы хотели провести время. Здесь вот такой момент есть. Как бы и на Таро, и на Кипер мы увидели одну и ту же энергетику. Поэтому с одной стороны вы печалитесь, вам тяжело, а с другой стороны у вас есть всегда выход, выход эмоциональный, вот этот выход эмоций, да, где вы можете зарядиться и ну, как бы жить, как и раньше. То есть ваш, понимаете, здесь показан в этой карте подвешенный ваш духовный урок, что, в принципе, любые отношения, это всегда работа, что ли. Очень не люблю это слово, но как ни крути, в отношениях Всегда есть работа. Быть ли отношением? Конечно же быть, если вы согласны в них что-то вкладывать. Это касается как этих отношений с вашей партнершей, с которой вы в браке, например, да, по первой, по второй позиции, либо новым отношениям, которые у вас, вот, вот они у вас. Понимаете, в любых отношениях неважно, с какой женщиной. Да, конечно, выбирайте по вкусу, но в любых отношениях ну, не получится, что ничего не делать. Такого быть не может, потому что в отношениях люди все-таки это равные, равные партнеры. То есть сколько вкладывает мужчина в отношения, столько же в эмоциональном плане либо в какой-то заботе вкладывает женщина. Если кто-то халтурит, то рано или поздно это будет королева мечей, либо король мечей. Ну, в данном случае выпала королева мечей. Вот она ваша звезда, женщина яркая. Помните, я вам говорила, должна выпасть характеристика. И опять выходит у нас рыцарь пентаклей. Вот понимаете, есть женщина, которая вам кажется, она такая и есть, она кажется вам другой, да, нам кажется более... Ну, во-первых, недоступной по этой карте, яркой, вы на расстоянии с ней находитесь. Рыцарь Пентакли долго задумываетесь о том, нужны ли эти отношения. Мы сейчас видим во втором варианте, что здесь мужчина запутался, то есть он находится в двойственности и не знает, в каких отношениях ему лучше оставаться, в тех или в других. Здесь все зависит от вас. Какое решение вы принимаете для себя? Потому что... Любая женщина, любая женщина, прежде всего, мечтает, если она заходит в новые отношения, да, то она мечтает о том, чтобы ее услышали. Если здесь у вас в прошлых отношениях, да, вот те, которые тянутся, вы подвесились там, Нету чувственности, то попробуйте ее возобновить. Если у вас это не получается, вы не слышите друг друга, либо женщина нашла уже другого человека, да, судя по рыцарю Жазлов, то, конечно же, ваши изменения вот здесь вот на карте Кипер видны, что у вас будет меняться жизнь. Здесь в этом варианте жизнь будет меняться у молодого человека. Здесь, я думаю, фабула этого расклада понятна, здесь будут ваши изменения от того, насколько вы хотите их, куда вы движетесь. В принципе, любовь я увидела только в вашем варианте в звездном, да, о котором мы говорили. Там я увидела королеву мечей. Давайте смотреть третий вариант. Здесь у нас Верховный суд, старший аркан. Здесь отношения которые были в прошлом, сейчас вы бы хотели их восстановить. Давайте посмотрим, что вам ожидать, быть ли им. Шестерка Пентакли опять выходит. Женщина не очень... Четверка Пентакли говорит о том, что женщина не очень к вам настроена, знаете, как... не сильно спешит к вам на встречу, потому что чем-то расстроена. Возможно, вашим каким-то эмоциональной жадностью по отношению к ней. Здесь такой момент, что вы когда-то ушли из этих отношений, оставив какие-то недосказанности, недодейственности. Семерка мечей был хитрость, обман в этих отношениях. Данную ситуацию, данные раскладки я прочитаю вкратце, потому что здесь все зависит от мужчины, потому что от мужчины был сделан тот или иной такой подвох. Да? Семерка пентаклей. В принципе, женщина вас ждет ждет, ожидает вашего даже объяснения, может быть. И эта женщина для вас королева чаш. Я могу сказать, здесь отношения возможны. Карта сила говорит о том, что вы стали мудрее, сильнее. Вы продумали, что и как произошло у вас по шестерке пентаклей и четверочке Пентакли в одиночестве. Продумали все ваши прошлые косяки, я имею в виду, мужские. Возможно, ушли в другие отношения, судя по всему. И сейчас по кипер хотела бы посмотреть, а с чего ожидать, собственно, по кипер, быть ли этим отношением, которое вы когда-то оставили. Так. Карта месседж. Ну что я могу сказать, женщина получит от вас известие. Вы бы хотели написать и ей... Написать о чем? Давайте посмотрим. О том, что вы не думаете, о том, что вы не помните. Карта мыслей, мужских мыслей. Ну что ж, у вас есть желание возобновить эти отношения. И я могу сказать, что вы очень-очень много и вот <смех> такое, знаете, грусть такая у вас была, тоска все это время. Здесь карта такой убийственной работы, когда, вот, знаете, человек трудится, не покладая как бы рук и не видит просвета. Здесь вот такая карта э, от того, что вы ушли когда-то из этих отношений, вы почувствовали себя рабом тоски, что ли. Вы стали другим человеком. У вас как бы закрылось какое-то видение себя, чувственное какое-то ваше вот раскрытие. Скорее всего, вы здесь одиноки. Я бы еще хотела взять карту. Выходит такой думающий мужчина, знаете, в возрасте, который перечитал много книг, ну, вы сами видите на этой карте Кипер, который постоянно сидит и рассуждает, что было не так и как бы подобрать эти ключики, как бы вернуть то, что когда-то было вами оставлено, да, скажем так. Я говорю более поэтическим языком, потому что здесь такая энергетика. Скорее всего, здесь мужчина в возрасте смотрит эти расклады зрелые, которые когда-то были в отношениях и по глупости ну, ушли в другие отношения, я так понимаю. Либо была какая-то ситуация, где вы совершили нелицеприятный поступок и разорвали эти отношения с королевой Чаш. Вы себя чувствуете очень бедным человеком, духовно бедным, какой-то поступок вам не дает карта Пауэрти, по Кипер. Очень такая энергетика, не очень приятная. В принципе, созвучно Пятипентаклем Таро. Карта Лаверс. Вот то, что я говорила, вы тоскуете по вашей любви. Это было настоящее чувство, прожив большую часть жизни, и вы теперь это понимаете, потому что здесь выходит такой мудрец седой мужчина, то есть ну, эта карта не то, что вы седой мужчина, конечно, а то, что вы начинаете уже мудро рассуждать о своей жизни. Ну что ж, что я могу, чем могу поддержать вас? Ну, в финале я взяла карту Делфи Мэн, это богатый мужчина, то есть мы из бедности возвращаемся к богатству. Каким образом мы даем этой любви расцвести в вашем, не только подсознании, но уже в ваших реалиях? Вы можете держать, потому что карта сила здесь была и карта того, что вы возобновите свой даже статус внутренний, да, свое отношение к себе благодаря вот этим чувствам, которые вы в себе глубоко храните. Здесь мужчина даже болеет физически, здесь это видно, потому что под силой была девятка жезла, ну, это уже не, не у всех проиграется, но у большинства мужчин, которые смотрят этот вариант, третий, проиграется, что правосудие в чем, что вы потеряли не просто эти отношения, вы потеряли часть своего вот этого психического и физического мира в своем, знаете, мира своего тела даже. Потому что глубока это рана. У вас была глубока рана от того, что вы расстались. Я надеюсь, все эти варианты вам помогут э, ваши отношения все-таки возобновить, либо поставить там на паузу на точку у кого что. Я сегодня вместе с вами проделала такую работу. Именно чтобы вы для себя поняли, быть ли именно вашим отношением, на которое вы сейчас смотрели Пишите обязательно свои э, темы далее И обязательно пишите, как у кого что проигралось, кто что понял И насколько у вас дальше все сложилось в той или иной степени Мне будет очень приятно почитать обратную связь Всего вам доброго, до следующих наших встреч